Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, как же установить приложение UC на ваше Android устройство, если у вас в Play Market не поддерживается данное приложение. Добро пожаловать на канал Play Expert, с вами Владимир. So busy, Играя в различные мобильные игры, особенно в те, которые требуют донат, в какой-то момент вы осознаете, что игра вам не подходит. Здесь есть несколько решений перестать играть или вернуть потраченные средства. Если еще несколько лет назад было вернуть деньги с игры по щелчку пальцем, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки таких площадок как Play Market и App Store. Именно такого специалиста я вам советую. Через него вы сможете вернуть любой донат с любых игр и приложений сроком от 60 до 540 дней. Здесь никакого риска. Вы оплачиваете работу только по факту выполнения. После того, как деньги поступят на вашу карту. Все контакты в описании под видео и закрепленном комментарии. То же самое сделал себе на тв-приставку. У меня H96 Pro и, как вы понимаете, на моей данной версии прошивки не было приложения официального именно через play market поэтому я сделал это иначе давайте посмотрим как это сделать смотрим то что в play market когда мы убиваем само приложение юси мы его не находим то есть там могут быть какие-то сотрудничества, конечно с юси но они нам не подойдут нам нужно именно то приложение которое используется на iOS устройствах он дает устройствах то есть что мы видим вот если мы напишем приложение UC для Android, мы видим вот такую вот ситуацию. Нажмем установить через официальный источник. У меня в данном случае оно открыто. Но у вас здесь будет написано, что приложение не совместимо с вашим устройством. И естественно, если я зайду, у меня оно откроется, потому что я себе его установил. Вот, все в принципе у нас работает. Если мы перейдем, как видите, все рабочее. Так как же все-таки к этому прийти? Вам нужно будет перейти по ссылочке, которая закреплена в комментарии под видео, естественно. Вот, вот этот вот будет сайт. Вы просто нажмете загрузить APK, вас опустит вниз и вы в принципе скачаете приложение. Вот, оно будет вот здесь. Вот ссылочка. Начнется загружаться. Вы ее загрузите. Версия будет 2.0.46.2.0.82. На момент 19. А января 2022 года. Все, скачайте, установится, будет работать. Если у вас будут какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь. Ну вот и все, как видите, ничего сложного нет. Перешли по ссылке, а именно в закрепленном комментарии вы можете скачать данное приложение себе на Android устройство. Естественно, будет работать с Android 5.1 и выше. Дальше больше, скоро увидимся.